И вот, настал момент разговора. На этом этапе большинство людей нервничают так сильно, что из них можно выжить океан, пот и планету страха. Все, что вам нужно делать, наслаждаться процессом, слиться вместе с ним, быть частью этого. Другими словами, просто быть собой. Это довольно легко сделать. Просто перестаньте думать о лишнем.